Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня решил сделать такой предварительный регрессивный гипноз Много Многие меня просили об этом Но сами понимаете, вещь тонкая Тем более делать ее в записи нужно осторожно Поэтому она у нас будет в таком лайтовом варианте Спокойно, без этого мы сходим в прошлую вашу жизнь У кого как получится Кто воспримет это эту информацию она будет у него всплывать постепенно не торопясь поэтому давайте сделаем ее для этого вам надо просто ну даже больше не смотреть а слушать а смотреть внутрь себя и ощущать пойдем ненадолго и главное чтобы вы приобрели хотя бы смутно вот этот тонкий опыт с этим можно и работать самостоятельно но Попробуем один из вариантов регрессивного гипноза. Итак, друзья мои, начнем. Сядьте спокойно, расслабьтесь, чтобы не напрягаться. Закройте глаза, чтобы визуальные образы не мешали вам сосредоточиться на внутренних ощущениях. И начнем. Спокойно дышим вдох. Мягкий глубокий вдох и выдох. И на выдохе напряжение свое прямо Сливаем вниз вдох. И на выдохе, напряжение все мышцы расслабляем, потому что нужно именно голос вашей души, чувство вашей души, а не напряжение тела. Тело вы должны ощущать легко, спокойно. Поэтому вдох и выдох. Сбрасываем это, это напряжение из себя и почувствуем, представим себя в современном здании. Прямо современное здание из стекла и бетона. Знаете, как бывают офисные центры, может быть, как Москва-Сити Большое здание и вы на самом верхнем этаже, на сотом этаже Стоите и смотрите Бетон, современные компьютеры Все максимально технологично И смотрим, дышим, ощущаем и расслабляемся В чем-то даже легко смеемся над собой И попробуем уйти из этого мира И подойдем к лифту, тоже замечательному, такому стеклянному Через который все видно Нажмем кнопку и войдем в него И нажмем кнопку первого этажа И лифт начинает спускаться Не быстро, а медленно И на экране мелькают вот эти цифры 99, 98 И вы в голове их повторяете 98, 97 И с каждой цифрой вы все больше расслабляетесь И вы переходите от разума к душе Делайте вот этот шаг Предвкушая вот это то, что вы попытаетесь взять Считать с кристалла своей души Понять, откуда вы пришли В этот наш цифровой, непростой мир И мы опускаемся, смотрим на эти цифры и расслабляемся 95, 94, 93 Прямо вырисовываем эти цифры Они начинают уплывать И мы с каждым этажом расслабляем Осознанно расслабляем свое тело дыхание, Смотрим на эти пейзажи Достаточно технологичный Потому что лифт прозрачный И мы видим как этажи мелькают перед нами Уже мы дошли до 50 -го. С каждым нижним этажом мы расслабляем свое тело, свое сознание И предвкушаем это путешествие Переходим от разума к душе И вот лифт уже 30 этаж, 29, 28 и мысли утекают, остается только ваша душа, ваше сознание. Понимаете, что ваш дух пришел в этот мир откуда-то издалека, пройдя огромный путь, и имея очень большой опыт. И вы серьезная древняя душа, от которой хочет прикоснуться, одним краем глаза взглянуть на все эти Великолепие этой вселенной Понимание, что вы пришли сюда Из каких-то далеких, красивых миров Поэтому опускаемся И цифры 20, 19, 18, 17 Просто расслабляемся 16, 15, 14 И опускаемся дальше Уже пошли последние цифры 10, 9, 8, 7, 6, Пять Четыре Делаем спокойный вдох На выдохе тоже сбрасываем с себя напряжение И видим Три Два Один И двери открываются И мы мягко выходим из этого лифта И спускаемся по этому вестибюлю По этим мраморным ступеням А перед нами уже Нету даже асфальтовой дорожки А Песок, песчаный пляж И мы идем спускаемся немножко С такого пологового холма И перед нами прекрасное море Спокойное бирюзовое море И подойдем к нему Просто подойдем мягкая волна, мягкая волна Мягкий ветер Этот прибой, песчаный пляж Мы смотрим на этот чистый горизонт Перед нами На это море И расслабляем себя Потому что мы уже ушли из этого царства Стекла, бетона и технологии Мы уже наедине с природой С этой землей, с этой водой С этим ветром Если мы посмотрим, бросим свой взгляд Налево Мы увидим там Стену тумана Она идет прямо и по морю, и по берегу И теряется там в горах Стена тумана Прямо от неба до земли Такой туман Несколько желтоватый Может быть даже Синеватый Это там, там Будущее Но мы не пойдем туда Мы повернем голову направо И посмотрим туда И там мы тоже увидим вдалеке эту стену тумана Это мир между мирами Ворота между мирами Закрывается вот этой стеной густого Желтого тумана И повернемся туда По левую руку у нас море По правую руку у нас этот пляж А там дальше горы и идем вдоль моря, и нашу левую щеку овивает вот этот мягкий соленый ветерок и плеск воды. А мы делаем каждый шаг, подходя с предвкушением, с ощущением того, что все это наше. И наша душа способна на все. Мы делаем эти шаги, подходим к этой стене и трогаем ее рукой. Плотный, чуть влажноватый туман Но такое приятное предвкушение того, что за ним тайна Которую мы знаем Мы должны ее узнать Для того, чтобы сделать нашу душу сильнее, мощнее, красивее И делаем этот шаг с уверенностью туда, в этот мир между мирами И чувствуем, что тела уже здесь нету Потому что мы здесь чистая энергия, чистый дух Мир между мирами Там, где мы отдыхаем и выбираем Лучшую для нашего перевоплощения цель, задачу, которую мы хотим выполнить А здесь мы отдыхаем, смотрим и чувствуем Здесь уже тяжесть плоти, тяжесть каких-то проблем вообще нас не волнует И здесь действует чистое намерение А наше намерение сейчас попасть в нашу прошлую жизнь, в прошлое воплощение Но хотим мы это сделать там, тогда, когда мы были на пике своей формы были максимально сильны, здоровы, уверены в себе. самый лучший день нашей жизни, самый счастливый день, когда мы были сильны, здоровы, нас наполняла эта энергия, мы обладали максимумом своих знаний, навыков в том мире. это и нужно нам принести вот это знание сюда, чтобы воспользоваться им для своего развития и защиты, и развития защиты своих Близких своей земли Поэтому просто сейчас Внутри себя здесь Находясь в этом состоянии Между двумя мирами Выразим свое намерение Внутри себя мысленно выразим намерение Что я хочу оказаться В той В прошлом своем воплощении В самый лучший день Моей жизни Именно там Оказаться там Здесь и сейчас И Почувствуем уже под своими ногами землю Пока с закрытыми глазами Просто почувствуем это Какая температура там Какой ветер Вдохнем носом Почувствуем запах того мира Тот воздух Предвкушаем это ощущение И выразим тоже внутри себя намерение впитать Потому что мы находимся в том теле Впитать все эти навыки Ощущения, кем вы себя чувствуете Кто вы здесь у каждого свое И сейчас откроем там глаза И посмотрим на свои руки Посмотрим вокруг себя Опять же вдохнем воздух там у мира Выразим намерение Понять кто вы Что вы здесь делаете Зачем вы здесь Просто почувствовать это Ощутить Если есть возможность посмотреть На какую-то блестящую поверхность Может быть зеркало Может быть еще что-то Какая-то посуда а может быть отражение в воде Посмотреть на себя, кто вы, кем вы себя ощущаете Кто вы здесь в этом мире Понять это Сделать несколько шагов оглядеться, что вас окружает Какая обстановка, что это Город, леса и вообще кто вы Человек или может быть какое-то другое существо Просто понять это Каждым вдохом выразить намерение С каждым вдохом впитывать вот эту информацию Чтобы она распаковывалась Эти файлы в вас остались Чтобы вы смогли забрать их отсюда Принести и посмотреть Полюбоваться, почувствовать Кем вы были И главное понять вектор вашего движения То есть из этой точки вы Пошли и оказались уже В нашем технологичном мире А куда будет следующий ваш шаг? Потому что для души Воплощение это всего лишь один день Всего лишь один день и считайте, что вы попали в прошлый день вашей жизни И мы должны максимум из этого дня Потому что здесь вы максимально сильны, красивы, мощны Вы обладаете максимумом своих знаний, опыта, сил И это мы впитываем в себя с каждым вдохом Намерением своим желанием впитываем это вдох и выдох Понять кто вы, зачем и главное куда, куда вы идете Где ваша дорога Куда она идет Отсюда Хорошо Хорошо И сейчас Опять же закроем глаза И выразим намерение попасть опять В этот мир между мирами Чтобы так сказать пройти Некоторый, некоторый карантин И откроем глаза И почувствуем опять Это ощущение легкости Ощущение Отсутствие тела, но присутствие этого знания Этих знаний в вашем теле, в вашем мире Сейчас здесь немножко отдохнем Сделаем несколько вдохов И опять же выразим намерение чтобы те ощущения остались с вами Вы их запомнили И эти файлы информации начали распаковываться Уже в вашей жизни здесь Чтобы это путешествие, короткое, но важное Стало Первым шагом в вашем понимании Откуда ваша душа идет И куда она собирается Дальше Вектор движения Поэтому сейчас опять же Выразим здесь намерение Потому что намерение имеет здесь силу Ваше слово, ваша мысль имеет здесь силу И выразим намерение вернуться обратно Здесь и сейчас В этот наш современный мир Туда Туда где вы находитесь И здесь уже спокойно Начнем возвращаться в здесь и сейчас С каждым счетом Чтобы на счете один мы открыли глаза с вами И вернулись в этот мир наполненными силой, здоровьем, уверенностью Поэтому пять, и к нам приходит осознание Мы чувствуем этот мир Чувствуем воздух нашего мира Чувствуем то место, где мы находимся Четыре Максимум силы, здоровья, энергии наполняет наше тело Все беды уходят Три Немножко встряхнем плечами, руками Два И на счете один открываем глаза И просто любуемся нашим миром Там, где мы находимся И главное, чтобы эти знания остались у нас и мы смогли воспользоваться ими для своего развития и развития своих близких Все, дорогие друзья Вот небольшое путешествие Постарайтесь спокойно его пройти Ну и если у вас получится, то может быть вы уже будете посещать другие миры Может быть более Жесткие и в более такие времена Не только во времена радости Но и во времена горя Тогда Главное Не не расстроить, не испугаться Не повредить свой разум Поэтому работайте Друзья мои, занимайтесь энергиями Пусть это будет вот этим первым шагом Все, пока